Всем привет! Сегодня с вами в видео я расскажу, как очистить DNS кэш Windows 10. DNS кэш это временная база, которая содержит записи обо всех последних посещениях веб-сайтов. Если у вас возникает проблемы с отображением сайтов или загрузкой, возможно проблема в устаревшем DNS кэше на компьютере. Как нам очистить? Нажимаем пуск, вводим CMD, запись от имени администратора. И вводим следующую команду ipconfig/slash Нажимаем Enter. Кэш сопоставитель DNS успешно очищен. Вот таким методом можно очистить кэш dns минус 10. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!